Но здесь вообще другая философия. Здесь про создание капитала. Здесь не про спекуляции. То есть ошибка большинства людей, что они начинают технику, технологию, концепцию по созданию капитала пытаться, пытаться применить к управлению капитала. Да? То есть человек говорит, у меня есть 500 тысяч, я готов и у меня есть возможность регулярно направлять на инвестиции 300 тысяч рублей. Подойдет мне проект миллион долларов за 15 лет или не подойдет? Я говорю, ну, здесь немножко про другие вещи, здесь маленькие суммы в долгосрочном периоде, регулярное инвестирование и минимум времени. Если ты хочешь развиваться, если ты хочешь работать, взаимодействовать со мной, чтобы грамотно воспользоваться возможностями кризиса, парень, тебе не в миллион за 15 Тебе как минимум экспресс-курс начинающего инвестора нужно пройти. Тебе нужно в закрытый клуб инвесторов. И там вариться, там получать информацию, там инструментарий, там достигается возможность использования возможности кризиса. Здесь речь про создание капитала. Вы что хотите сказать? У меня нет возможности со своего активного дохода направлять на инвестиции больше 100 долларов в месяц? Конечно же есть. Но здесь про другое, здесь про доступность, про экономию времени про очень простой инструментарий, который, в принципе, сработает. Вот про что речь. Поэтому, ребят, если я вижу таких людей, да, то есть, я не буду инвестировать, мне очень нравится проект, я наблюдаю, я присутствую на всех вебинарах, но вот я подсоединюсь к этому проекту, когда все вокруг упадет. То есть, очень многие люди, на самом деле, проходя антикризисные практикумы, у них вот складывается такое ощущение, я не буду входить в проект, вот я дождусь, когда это все грохнется. А когда все это грохнется, вот тогда я непосредственно войду. Большое заблуждение, цель немножко другая, когда грохнется я войду со своим большим капиталом, ребят, это про управление капиталом, который у вас есть. Если у вас его нет и вы хотите пройти элементарный путь, который будет у вас забирать, ну вот честно сказать, у вас будет забирать это, кто участвует, вы сами подтвердите, у вас сколько времени у вас, вот сколько у вас уходит времени для того, чтобы выполнить сигналы в месяц. Просто вот напишите сколько, 10 минут, смотрите, вот во-первых, просто переведем в циферки, да? 10 минут времени, мой личный мозг, ну то есть я это делаю для детей, для своих собственных детей, то есть я использую свои мозги для этого. Второе, 100 долларов в месяц, и если сюда даже присовокупить максимальный тариф, который вы платите для того, чтобы иметь доступ к этим сигналам то у вас получается, вы в день тратите 7 долларов. За 7 долларов в день вы имеете возможность любой человек взять, создать миллион долларов себе или своему ребенку на своей пенсии. То есть если взять все издержки, все затраты, которые вы понесете, а, причем в эти же затраты входит сумма, которую вы направляете на инвестиции, сумма, которую вы платите проекту за доступ, для того, чтобы иметь доступ к сигналам, причем по самому дорогому тарифу, да? осторожному, там, это не про траст сейчас, 7 долларов в день для того, чтобы в принципе получить эти возможности. И поэтому вот я хотел расставить эти акценты, потому что действительно очень много вопросов по этому поводу звучит. Очень много людей тормозят, да, то есть откладывают на потом. Я говорю, ну давайте гипотетически предположим, вот тоже со, с одним клиентом общался на личном сопровождении, который купил долларов, очень много долларов. С позиции долгосрочного инвестирования управления все правильно, готовимся к кризису, потому что доллар в первую очередь на это отреагирует. С другой стороны. Средняя цена покупки 63,5-65 рублей, и некомфортный убыток, очень некомфортный убыток, и говорит, ну ничего, некомфортный убыток переживу. Я говорю, а если завтра он будет 61,50, то у тебя убыток еще больше увеличится. Ну, говорит, ну это будет опасно, но не будет, доллар все равно вырастет. А вот, оп, взял и нарисовался последние два дня. Поэтому никогда не нужно быть уверенным, что ты знаешь рынок на все сто процентов. Хочешь простейший элементарный инструмент по созданию собственного капитала, по созданию, ребят, пожалуйста, мне очень важно, чтобы вы это услышали. Раз, давайте разграничим понятия создания капитала и управления капиталом, и чтобы у вас это тоже было, ну то есть в голове были разные вещи. Поэтому я на самом деле использую как возможность, что будет кризис. Я буду радоваться, я буду доволен, потому что у меня будет низкий эффект базы, очередные суммы, которые я буду инвестировать. Во-первых, чем раньше этот кризис произойдет, тем круче. Но для меня он круче не тем, что я буду распродавать активы, которые я уже купил, а потому, что еще в самом начале этого 15-летнего пути, всего лишь на второй-третий год жизни проекта, у меня произойдет ситуация, когда у меня будет возможность очередную сумму вложить по привлекательной цене, и она будет работать более продолжительное время с учетом капитализации. Боюсь ли я этого кризиса? Нет, не боюсь. Жду ли я его? Да, жду. Но опять-таки, я его жду не для того, чтобы спекулировать, а для того, чтобы я там очевидно взял, вложил, купил хорошие активы по более низкой цене. Но, произойдет обратная история, рынок будет и дальше расти. Да великолепно, замечательно. У меня есть эффект базы, я уже 14 месяцев инвестирую и у меня соответственно от них будет еще очередной рост. И это как раз таки к вопросам людям, которые инвестируют с октября, июня, мая, да, а у меня доходность всего 4%, процента, а у меня доходность всего лишь 10%. процентов. Но у вас уже четыре десять процентов доходность за полгода. Ребят, это все равно круто. Пойдите в любой банк и посмотрите, что они дадут. Помимо всего прочего у вас еще дивиденды на эти акции будут начислены и летом будут выплачены. Классно? Круто? Ломает ли меня по этим ценам брать? Да, ломает. Считаю ли я, что можно будет купить дешевле? Да, считаю. Но опять-таки, если бы я ждал всего этого, да, тех результатов, которые вы видите сейчас, их бы просто не было. Поэтому не надо гадать рынков, и не найдете вы гуру, который вам точно скажет, когда это произойдет. Вот есть стратегия, которая закрывает все рыночные риски.